Uh, ребята, короче, внимание, я командир этого отряда. Сейчас вы все должны подчиняться мне. Куда вы побежали? Всем привет, меня зовут Андрей. Сегодня мы поиграем с вами в CSGO. Последний раз в Counter-Strike я играл еще в 15 лет, это был Counter-Strike 1.6. Недавно я нашел свой старый аккаунт в Steam, там у меня уже был куплен КС. А если вы хотите поиграть со мной вместе, если будут еще такие видосы, то добавляйтесь в друзья, а, сыгранем вместе. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в самом конце будет розыгрыш настоящего ножа из CSGO. Поехали! А, ну что, начнем, запустим... Посмотрим, что произошло. А в принципе я как бы смотрел видосы на YouTube о том, как э, крутят ножи, выигрывают ножи, э, и поэтому мне стало интересно, как это сделать. Захотел попытать свою удачу, я как-то его установил, даже купил, выиграл пару каких-то хреновых, по-моему, э, атрибутов, и в общем на этом все закончилось. Э, как бы я пару раз сыграл, да и все. Даже не знаю, что сейчас будет. Насколько я буду рак, сколько раков вы мне дадите? Вот, заставочка поменялась. Заставка по качеству не стала. Не то, что... Где вот эта музыка такая? -у -у -у. Так, вот мы видим... А где музычка? Ага, есть. Есть музычка. Но музычка другая. Да и в принципе все другое. Какие друзья, новости. А, ну, как запустить? Я, собственно, знаю. Играть, найти игру. Dust2. Все, запускаем вот тут вот а, я так понимаю что можно выбрать какое-то оружие с которым ты пойдешь в игру вот торговая площадка еще какая-то есть но ну, вообще все дела прям лайтром а где то Go go go go. так о нифига тут все так же осталось бы 4-3 набрал а патроны как купить а как грана блин а бабок нет 600 дол долларов а есть еще вот эта отметка ой на ты нажимаю отметочки нет я так любил любила ставить Здесь стреляли всегда. О, было забавно, меня сейчас убили. Так, на Б. Ну, блин, все прям, капец, как поменялось. Как бы карта тоже осталась, дизайн поменялся. Че, чу чу я ничего не нажимал. чё идти не... Блин, туман. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как, как стрелять лучше с глушителем или без. Потому что, ну, я знаю, что... Counter-Strike 1.6 с глушителем, типа, точнее было, ну и все в этом роде. Ого-го, опасно. Я еще нажимаю на shift, ребят. Я вот на На автомате просто нажал на shift, потому что, ну, ходить. Блин, вообще без меня весь бой прошел. <laughs> я затащил, не гадя. Хочу калаш. О, все, калашника взял, калаш, это опасно. Денджеры, ребята. Ё-моё, привет. Так, какие у всех ники? Все англичане какие-то, что ли? А почему никто не разговаривает? О. В, да? Привет, ребята! Они меня слышали? Нет? Меня слышно? Меня слышно или нет, школьники, блин? Я стреляю. Они стреляют в туман, я тоже стреляю в туман. Такое... Что-то такое ощущение, что меня никто не слышит, либо они все играют в наушниках и не могут отвечать, потому что, блин, вообще куда я стрелял? И не могут отвечать мне, потому что мамка спалит. Туман рассеивается. У -у -у -у. Страшно. Блин, я надеюсь, без меня бой не пройдет. Блин, почему он меняет просто так оружие? Я ничего не нажимал. Ага. Да, -да, -да, да убри ты, блин. Давай. Да убри ты, блин. Блин, я вообще никого не убил, блин. Да как так-то? О, тут повтор есть. Офигеть, тут есть повтор. А ч он меня просто пару пуль пустил, Я столько строчил. Это да что за дем? Я возьму ФАМАС. Его называли фломастер еще, помнится. Блин, я могу гранат купить? Гранаты. Зажигательные. Ложная граната. Устройство для проведения диверсии. Симулирующее очереди выстрелов и разоружие. Че? Как это работает? Давайте купим, попробуем. Блин, так все как долго-то. Я помню, я закупался вообще за секунды. Так, граната. Граната. Интересно, переключение у фломаса еще осталось таким же? фломасов, фломасов, фломастера. Вот так, типа, тройные пули. О, да, есть такое. Типа очередью. Блин, я не знаю, как это работает, но ладно. Блин, меня срепили, я даже не посмотрю. И чё? Я бросил это или чё? А, меня стреляют! Блин, да я вообще поиграю сегодня, нет? Дайте кого-нибудь убить-то. Прям муниция изменилась. У него тут лежит какая-то гран... Бейсбольная бита? Чё? А, это нож у него на ноге. Офигеть. Этот вообще в очках. И ничего не смущает, что он в очках и еще смотрит в прицел снайперской винтовки, как бы. Вообще, типа, такой пацан ФБР. О, бронежилет я нашел, как купить. Че, бабок нет? Почему? Вот у меня 35 тысяч долларов. Че сделано? А почему нельзя купить... Блин, че взять-то? Пистолеты, пулеметы, пулемет. Все что-то переименовали. Штурмовые винтовки. Во, а так не надо. Ладно, ничего, покупать не буду, денег нет. Блин, у две с половиной тысячи, а почему не могу купить амуницию? О, я сейчас кого-то видел. Я еще играюсь. Q нажимаю. Блин, надеюсь, я хоть кого-нибудь убью. Что-то меня смущает, что мы в каком-то Афганистане. что какие-то надписи на арабском. По-моему, раньше такого не было. Понятно было, что... Вы... не где то в России! Блин, почему он просто так меняет? Я ничего не нажимаю. Я хотел... Здесь патроны поменять, он поменял мне оружие, не нажимал кью. Почему я сюда первый иду? Ребята, тут нет никого. Блин, я вот ничего не меня... Чё, почему я выбрал... Да я ничего не а, Да я ни хрена ничего не делал, я просто шел. я не знаю, почему я менял. Ребята, напишите в комментариях, что за тема, блин. Может, потому что у меня Мак... Вот он меня убил вообще, ну, просто так. Как так-то? Ребята, чтобы здоровье пополнить, надо поесть в этой игре? Решил поржать на школьников. А где тут Макдональдс? Блин, я не могу на карте Макдональдс найти, ребят. Хотя бы, хотя бы КФС я как негр. Ох уж эти российские приколы. Тут можно стрелять в другую... А, ну да, там тоже можно было стрелять в другую... Среди друг друга, шепелявый мальчик. Вот, гранаты. А, гранат могу купить. Блин, почему не ставится отметка? Мне хочется на Т нажать, такой звук был. Я на монтаже дорисую. Ага, ага, ага. Давайте поставим. Э, чувак только что был живой. Блин, там оружие летело. Кто-то просто... О, я думал, это человек... Ага! А, это свой, свой, свой. Блин, да что то стреляют, я не хочу в этом участвовать. Да, да и вот же я стрелял! Нет, нет, нет, нет, нет. Блин, я ничего не менял, да я ничего не менял! Блин! Короче, ребят, я понял, почему я меняю оружие только что для меня, для Перла. Короче, у меня мышка сенсорная от Apple. И когда я кручу пальцем, я меняю оружие, потому что это выглядит как ролик. Короче, мышка от Apple не очень удобная для Counter-Strike, запомните. Как поиграть. Блин, здесь всегда так опасно. Прям вот чувствую, что хочется перепрыгнуть прям. Ааа, те сюда? Ох, фига себе кровь, блин, прям как. Прям как у Бекмамбетова в фильмах. Блин, надо не, не нажимать на ролик, я не знаю. Типа я вот так сделал, да, и поменял, понятно, я все разобрался. Ч, парень-то не дурак? Блин, я вот за этот за этот видосик должен кого-нибудь хоть одного убить, потому что, ну, это жесть. То ну, давай! Вот, вот, вот, сейчас. Блин, да я вот в голову к нему ему стрелял. Вот сейчас, не дай бог, не будет мимо него хотя бы пули пролетать. Вот, вот я стреляю. Да какого хрена. А, у него 1% остался, практически убил тогда. Ну, нормально. Я уже прям близок к тому, чтобы завалить кого-нибудь нахрен. Сейчас интересно будет посмотреть, как взрывается бомба вообще. Ну, есть какие-то изменения или нет? Э, блин, я хотел посмотреть... А, ну вот, туман. А в смысле, он был так рядом, его не убил, что ли? Я помню, я вообще убегал на дальний конец карты, чтобы меня не взорвало. А он был прям вот рядом, на одной же линии. Давайте кто-нибудь из вас научит меня играть в контролл. Типа, а ч? Блин, да ё-моё, да я начну играть-то сегодня. Нет, вот просто... Просто шел, просто шел. Ему, блин, повезло. Это через... То же место, в которое я всегда боялся проходить. Бесит, бесит. Я должен хоть одного убить. Сколько у меня убийств? А, сколько у меня раз убили, точнее. Как смотреть? Дап. Видите, та П-убийство. Пять раз убили. Два суицида, что ли? Пять суицидов. Два пиздюля и одно убийство. Так что. А, это же не мои. Шесть у меня получается суицидов. Одни пиздюля. просто <свист> такое не хочешь играть и пырнулся ножом <свист> бля я пропускаю этот раунд такой взял нож засунул <свист> в грудок всех мне, мне мамка зовет. <свист> да да меня мамка зовет такой взял зарезался ребят я типа есть же ну АПК называется короче когда ты ну ничего не делаешь ты говоришь ребят меня мамка зовет кушать берешь так прям достаешь нож так все пускаешь кровь блин у них даже кровь на оружие а, ребята, короче, внимание, я командир этого отряда, сейчас вы все должны подчиняться мне. Куда вы побежали? Подчиняйтесь мне, все стоим здесь, сейчас тактику разработаем. Ребят, давайте тактику разработаем, пожалуйста. Нет, ребят, серьезно, просто мы не выиграем так, давайте прям по тактике чисто сейчас расчертим все, вот прям как ходить будем, как куда кидать, тогда мы победим. Тут машина горит, нужно потушить, иначе карта сгорит, ребят. Где потом играть будем? Не, принесите кто-нибудь так нетушитель. Здесь машина горит. Мирач. Тут реально русских больше не играешь. Все, Россия перестала в контру играть. Или я зашел на сервер, на сервер для черных? Короче, чтобы зайти на этот сервер, ты должен скинуть свою фотку в хиджабе. Тут бомбы на этой карте профессионально устанавливают Они прям точно знают, как их ставить Нет. Я понял, блядь, это тренировочный лагерь игиловцев Тренировочная база Все, ребят, собрались Я сейчас пулями нарисую, короче, вот здесь Вот здесь мы, вот тут они Вот здесь все сюда должны пойти сейчас Все меня слушайте конкретно Потому что, ну, мы так не выиграем, серьезно 20 секунд, да покер пойду, короче а -а -а -а, я опасный гэнгстер! Я хованский, мать твою.. А -а -а, Шавер, это шаверма патруль, блять! Вы мне все должны по шаверме, блядь, наваливай, сука, убили. сейчас. да да да да да да да да да да да да Ну вот же, ну, блин, ну я был близок к тому, чтобы убить его. Блин, нифига себе пистолет прилетел, офигеть. О, нифига. Это можно вот так, да? Чье он летает? О, тут же такая цель. Блин, нифига, дорогой такое оружие купил. нам теперь не проиграть с ним. Вот я с ним должен бить Конти, ну, но ну, такое точное, насколько я знаю. Короче, так как мы фарсы, я буду сидеть просто и ждать. Что я устал куда отойти. О, а почему она двойными стреляет? Надеюсь, они не кинут эту тучку. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот, вот, вот. Блин, я завалил! Я еще в голову убил! классно короче ребят э, спасибо всем за игру приятно было поиграть вспомнить все это дело если вы хотите чтобы на канале э, выходили блин я не дописал слова пока меня застрелили ребят короче ладно все всем пока я э, прощаюсь с вами если вы хотите чтобы на канале выходили такие же видосы с Counter с майнкрафтом или с дотой там то ставьте лайк под этим видео и пишите об этом в комментариях всем спасибо ну что, ребят, всем спасибо за игру, было приятно снова вернуться в эти ощущения, мандраж душе и все в этом роде. Если вы хотите выиграть настоящий нож из CSGO, который я отправлю вам в замечательной Почты России, которая, надеюсь, будет очень быстро к вашему городу, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео, делайте репост вот этой записи из группы, и тогда, возможно, этот нож окажется именно у вас в кармане. Именно в кармане. Как там Иван Гай говорит «бай-бай, гайсы!» <laughs> Че еще что сказать? Mm, не знаю, думаю, все. Ставь палец вверх! <laughs> палец вверх! Кстати, прикинь, знаешь, что? Диана вчера мне, знаешь, рассказала, что она, у нее подруга смотрела раньше видео Кати Клэб давно, короче. И когда Кати Клэп говорила «ставь палец вверх», ее подруга делала вот так просто. Не ставила в YouTube пальцем, а просто вот так делала. Всё. <laughs>